Здравствуйте всем. Сегодня разберем песню. Быстрые разборы у меня пока идут. Песня Цой Стук. Играется она так. Сейчас покажу. Потом чуть покажу. Чатки подожди, до утра. Теперь будем разбор делать. Три аккорда всего лишь не. Все. Первый аккорд верхний. Первый второй лад. Четвертая струна, пятая струна. Второй аккорд ставится. Вот. Первый лад, вторая струна. Второй лад, третий, четвертый. Это первый лад, вторая струна Второй лад, четвертая струна Третий лад, пятая И шестая струна И здесь теперь еще проигрыш Проигрыш играется Можете вот так играть так вот играется от отсюда. Потом переходим на четвертый бары, на второй лад, на третий лад, зажимаем, то есть палец и на пятом ладу зажимаем четвертую пятую струну и переходим туда сюда. Тут тоже вот чуть сюда на второй лад зажимаем шестую струну. Так, сюда на четвертом ладу четвертую и пятую и переходим чуть ниже аккордом третью струну на пятом ладу четвертую и пятую Я думаю, вам достаточно будет Если что, пишите, разберем дальше